Добрый день. Сегодня я вас научу, как сделать э, эту снежинку на нашем видеоуроке. Для этого нам понадобится вот таких 6 квадратиков, примерно 10 на 10 сантиметров. Можете побольше, может поменьше, главное, чтобы они были квадратные и были одинаковые. Такие квадратики, там уже 6 штук еще раз повторюсь. Итак, приступим. Вот, пока мы снежинка тоже в сторону. Делается это очень просто, быстро и легко. Я сейчас вам это покажу. Итак, сгибаем сначала наш листик пополам. Сгибаем. Разворачиваем наш листик. Теперь вот эту, эту сторону сгибаем к линии сгиба, которая у нас получилась в результате предыдущего сгибания. Так. Итак. Вот. Теперь мы с вами этот листик переворачиваем и сгибаем вот эту сторону и вот эту сторону к центру к линии сгиба. Вот. И с другой стороны. Вот так. Далее разворачиваем наш листик. И вот эту часть сгибаем к этой линии сгиба. Вот. Таким образом. И смотрите внимательно. Вот эту вершину, эту точку, мы сгибаем вот к этой точке, которая получилась в результате сгиба. Смотрите внимательно. Сначала делаем вот так. Так, чтобы вам видно было. Так, Вот. Теперь вот если не сгиб получился, по ней мы сгибаем вот так вот. И далее вот эту сторону надо согнуть так, чтобы вот эта линия, сейчас покажу, совпадала вот с этой линией. Еще раз повторюсь, берем вот эту вот вершину, ставим к этой точке, отгибаем назад, вот, и получаем вот такой вид. Далее берем с вами вот эту часть, сгибаем вот таким образом. Вот так вот. Теперь вот эту часть сгибаем по этой линии. Вот. И еще раз сгибаем таким образом. У нас получилась вот такая фигура Таких фигур у нас 6 Я заранее все сделал Вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Вот 6 частей, из которых мы с вами сделаем снежинку Итак, берем первую часть вот. И получившую кармашку здесь, вот, на каждой фигурке Вот вставляем вот этот кармашек Вот эту часть как можно плотнее Далее мы сгибаем. Сгибаем. Вот так вот. Или еще берем опять вот этот кончик, вставляем. В кармашек как можно плотнее и опять сгибаем берем следующий кончик опять вставляем кармашек и сгибаем следующий кончик вставляем кармашек Последний берем фигуру, опять вставляем в кармашек и сгибаем, вот таким образом. Далее разворачиваем и оставшийся кончик вставляем кармашек первой фигуры. Вот. Таким образом. Одни. И получаем. Практически наша снежинка с вами готова. И чтобы она была попрочнее, мы ее отдельной частью склеим. Вот эти боковые части, вот эти вот. Мы склеим вместе везде. Итак, начнем. Берем обычный клей. Карандаш. Мажем. И прижимаем. Держим. Hier нажимаем следующий There's да, следующий прижимаем. Так, так, так, Сейчас осталось у нас два момента. Все, все у нас готово. Так, убираем наш клей. Вот, немножко уплотним, чтобы клей да, и получше и наша с вами снежинка готова вот, и так я вам показал, как легко и быстро сделать такую симпатичную снежинку ее еще можете делать с бумаги с разок цветных листочков. можете ее каким-то образом дополнить другими элементами все делайте, как позволяет ваша фантазия я с вами прощаюсь. Приходите на наш канал СТУСЛ. Лайкайте, подписывайтесь. Всегда будем вам рады. До свидания.